Владимир Егорович, у вас есть лежаки, я знаю несколько штук. Вы в основном показываете, как соединять на корпусных, там пленочку отвинуть, там вечером и так дальше. А не могли бы показать, как в лежаках, потому что есть люди, которые и на лежаках работают, начинающие, как, как это сделать, может быть, тоже снять, если, если есть у вас, у вас возможность такая, как соединить, особенно для тех ребят, которые в пасековых одного дня, он приехал днем, а к ночи не может остаться, потому что, так сказать, негде остаться, например, и соединить семьи по темноте. Как выйти с этого положения? Ну вот как раз насчет того, что только днем может приехать, а до темноты нет возможности остаться. Принцип остается такой же объединение, что в корпусной, что в лежаках. Только у корпусной мы в начале этот ну, раз, разделяется на несколько этапов. В начале вечером поставили, распределили ульи прямо с днищами на каждый. Затем они на следующий день летная частично ушла. И второй этап среди дня делаем присоединение наглухо через пленку на нижнюю семью. В лежаках это делается сразу вечером, переносится, то есть в лежаке есть семья, рамок там на 6 основная. Нужно присоединить рамки на 3 отводок к лежаку. Я, кстати, показывал в прошлом году последние где-то сентябрьские ролики, четыре матки в сборном отводке, как вечером присоединять, подставлять, оно в принципе то же самое, что и в лежаке. Только это было в корпусе, а принцип один. Последняя книга, кстати, Геннадий, у вас книга последняя, знаю, есть. И вот там откройте и ознакомитесь с этой подсадкой, присоединением вернее. Среди дня подвигается к одной стенке основная семья. и накрывается, Снимается потолочин и накрывается холстиком. По верхним брускам и до нижнего аж, и до днища. Ну, без вечера и от вечера никуда не денешься. И разве что температура будет уже нелетная, где-то плюс 5. Можно и среди дня перенести эти три рамки в этот лежак противоположной стенки, где основная семья, и накрыть его. Пускай он там постоит, сколько, когда там пчеловоду выходного дня будет возможность приехать на следующие, допустим, выходные. Но температура будет решать. Если э, темнота не получает, то есть темноту захватить, использовать не получается, присоединить вечером на сумерках этот отводок, придвинуть теперь к основной семье. Вот где этот холстик, прям к холстику. Они через щели, он там не плотно будет, через щели, между собой будут обмениваться запахом. А затем убираются, ну постепенно, убирается от холстик и присоединяется, продвигается этот отводок. Потому что они через один литок будут общаться. Если будет, конечно, летная погода. Если очень ну, тепло, допустим, плюс 10, а днем еще больше, но тут без темноты не получится. Потому что там среди дня, если поставить и напрямую, а они будут бегать а с основной семьи по, всему, по всем стенкам, под днищу, по всему улью. Сразу если мы чужую семью поставим, даже к противоположной стенке, пускай он лежат будет хоть на 27 рамок, там целый метр разгону. Все равно они перебьются. Поэтому либо температура, либо темнота при более высокой температуре. Либо среди дня, но при более низкой. Насчет показать. Ну, постараюсь. Следующий ролик будет. Постараюсь показать, хотя там ничего, ничего особенного нет. В словах, на словах, я думаю, все понятно выглядит. Так что, если будете настаивать, я покажу, как это делается. Так, слушаем дальше. Какие вопросы есть еще? У кого? Владимир Егорович, а вот я спрашивал у вас э, ком, комментарии, прокомментировали, ответ не ответили. Вот когда вы, как вы делаете объединение именно, когда вы из одного корпуса в другой обоих маток сажаете? То есть у меня в этом определенные трудности возникают, потому что пчела возбуждается. И ну, очень сильно возбуждается. Если семья уже была объединена, то есть вы объединили пчелу, примерили, а теперь задача опустить маток вниз, ну, в один корпус. И вы говорите, что при температуре до... Ну, до какой вы там, до нулевой или... Небольшой плюсовой. Я не думаю, что есть смысл до такой температуры дожидаться, чтобы вызвать такое возбуждение. Вы не стесняйтесь, дымарик запалите. И пускай они слегка задумаются над тем, проявлять ли агрессию. И пускай без проблем. Я и про минусовых температурах. Да, про минусовых вот уже, когда температура около нуля, и вы открываете, там из улочек сразу выскакивают и, и проявляют большую агрессию. Но либо или же дождитесь более теплой температуры. Раз они же постояли, пчела общая запах разнесли, можете при более теплой температуре единственное это к вечеру сделать. Или же используйте дымарь. Бывают, могут быть, конечно, неудобства, если уже пчела в клуб зашла, и тут ее тревожить, то бывает и дымар не помогает. Так что заблаговременно, почему до сих пор еще остается пленочное соединение актуальным в силе? Потому что там дается, дает возможность вот этого плавного, при более высокой температуре провести объединение, обзавестись общим запахом дает возможность и при более высоких температурах вот эти вот маневры, э, ротацию изоляторами, рамками сделать. Если они матку не примут, уже будет видно. Вы сразу смотрите по верхней матке, ту, которую присоединяете, сразу смотрите по ее состоянию в изоляторе. Если ее взяли в изоляторе, как и ежик в клуб, то хоть холод будет, хоть тепло, уже все. Там делов не будет. Поэтому варианты есть. Пробуйте. Используйте температуру, варьируйте температурами или ситуациями с, этим, с дымарем. Я смотрю, никого нету. Опять я вопрос задам. Маджит из Ташкента, Владимир Григорьевич. У вас видео есть? Посмотреть или же можете вкратце рассказать? Вот я сейчас слышал первый раз, для меня это ново, то, что если внизу внизу расплод, в вот, верхних, значит, только мед. Вы сказали, как-то произнесли такое слово, что дать направление пчелам, куда мед нести, там верхние литки или что-то в этом роде. Как можете объяснить? Или же, если у вас сейчас времени нет, то может быть в Ютубе у вас есть, я посмотрю, чтобы сделать так, чтобы э, э, во время медосбора летные пчелы прям залетали, вылетали только в верхние эти ящики, а вниз, чтобы ну, много ярусных я имею в виду. Вниз, чтобы они не лазили к матке. Есть такие варианты видения пчеловодства тоже? Я вам скажу, расскажу несколько случаев из практики пчеловодов, которые хотят любой ценой добиться изоляции перезимовавшей матки в одном корпусе, а вверх, чтобы она не, ходила, не поднималась, сеять ограничивают разделительной решеткой, и чтобы там был мед. Какие это рамки, конечно, жертвуют какими-то рамками? Это расплодные. Куда несет В какие рамки пчела несет первый нектар? Вот В природе появляется нектар, куда она несет, если его немного? Конечно же, в рамки с расплодом. Вокруг обсеянной площади ячейки всегда заполняют нектаром, если его в природе немного. Если же пошел взяток такой обильный, в расплодной рамке не помещается, пчела его разносит по свободным рамкам, по ячейкам, то есть идет уже накопление запаса природе для пчел, для пчеловода это товар. Ну и, конечно же, если старая матка и гнездо ограничено разделительной решеткой, они сначала в расплод будут нести, а затем по краям, буквально в течение нескольких дней, семья может зараиться потому что все ограничено одним расплодным гнездом. Там коммуна и расплод, и, и перга, соответственно, и мед туда же понесут, и товарный мед, то есть накопление. Поэтому пчеловоды что делают? Поднимают открытый расплод вверх, когда только начинается взяток, они поднимают открытый расплод вверх. И пчела из нижнего из гнезда, летная когда приносит, поднимает нектар вверх, передает через пчел-приемщиц, именно в расплодные рамки первые нектары, теперь нектар, который появляется. Затем, если идет уже выделение больше, они туда как по накатанной дорожке, называется дрессировка. Пробуют, не всегда срабатывают, но выходят из положения именно так. Конечно же, вы это не сделаете с магазинными надставками. Это если у вас и внизу, то есть стандартный гнездовой, какой там вы практикуете, и вверху можно поставить через разделительную решетку, тоже гнездовой, чтобы в него перемещать, поднимать рамки с открытым расплодом, да, сделать этот мостик, куда будут пчела, будет э, давать нектар. А затем при наличии уже более обильного взятка, эта тенденция поднятия меда туда сохраняется. Не всегда срабатывают, но э, так вот, как, как лотереи, в другой раз используют, если нет маток или некогда. Так что такой вариант иногда применяют пчеловоды. Спасибо, Владимир Игоревич. Спасибо большое. Ответ удовлетворительный. Все понял. Спасибо. Владимир Егорьевич, я вам там не ответил, так сказать. Спасибо за, за информацию. Но я, я просто спрашиваю для тех людей, которые, которые боятся сказать, и спросить вопрос такой. Потому что есть лежаки у нас. Вас, в основном вы показываете на своих великоостровских этих ульях или корпусных. Это подойдет ко всем корпусным ульям. А вот по лежакам, ну, немножко мало информации. Потому что ну, начинающие, есть, есть и, и люди, которые держат в лежаках. Ее мало. И мне еще ремарка так сказать. Вот там спрашивали маток изолировать на, на подсолнухе. но ну, я не совсем согласен с этим, потому что на подсолнухе изолировать матку, ну, это, это просто, ну, смешно. А ее и так, так если как по, по нашим областям, по нашим урожайности подсолнуха, ее и так ограничивают пчелы, там расплода почти минимум получается. Так что, если на малых взятках, я согласен, что ограничивать заранее, в изоляцию пускать матку, а вот на подсолнухе, ну, ну не соглашусь. А по лежакам у меня просто сетки стоят, окна небольшие вырезаны, за решетка решеткой, сеткой, и там же можно и глухую сделать, так сказать. Вот там можно уже, общий запах заранее у меня уже, уже готов. Ну, жду просто, просто температуры по, похолоднее. Это просто для информации для молодых ребят. Спасибо. Что касается, Геннадий, спасибо за вопрос. Что касается лежаков присоединения, у лежака по его конструкции есть одно очень серьезное преимущество. И у кого в этом году лежа, у кого лежаки, в этом году как никогда это преимущество ощутят. То есть оценят по достоинству. Что это значит? Зачем присоединять к какому то другой, то есть слабый отводок, там рамки на три, как я сказал, присоединять к основной семье, чтобы сохранить две матки? Абсолютно не нужно. Горизонтальное размещение клуба, общего клуба. Вертикальная глухая перегородка. С одной стороны семья основная. С другой стороны присоединяется отводок. Там, допустим, 5 рамок, здесь три. Общее тепловое гнездо будет у этой перегородки, сформированное, как 8 рамок. И матки могут быть хоть в изоляторах, хоть в свободном перемещении, с гарантией сохранности обеих маток. Зачем присоединять и в этом году, как никогда, у кого лежаки, должны использовать это преимущество, присоединять для зимовки в пару отводки. Потому что я вот слышу, и по полторы, по две рамки всего все есть, семьи поставались, причем не одинокие, не по одинокие, вот, ну, где-то процент небольшой на пасеке, а такие процентов по 300 до половины. Серьезно, в общем, просили. Беда в этом году, э, вот от пчеловодов слушаю. Ой-ой-ой. В вертикальном размещении такое тяжело сделать. Почему? Потому что горизонтальная общая будет перегородка. Внизу семья и сверху семья. Если можно в лежаках при вертикальной перегородке проконтролировать и корма среди зимы и в конце зимы, то в вертикальном размещении, допустим, внизу семья и сверху отводок через лохую перегородку или через москитную сетку, то внизу очень тяжело проконтролировать, какие будут запасы корма и как эта семья сформируется. Если она подобьется сразу кверху, внизу бросят корма в нижней части рамок, они остынут, и уже туда семья не опустится. И если она средняя по силе, то Спасаем верхнюю семью, слабенькую, а можем получить проблему в нижней семье. И такое было. На заре своего общеводства я пробовал, тоже страдал количественным синдромом, любой ценой сохранить. Это шило рамки на три, тулил его сверху на основную семью и подвергал опасности нижнюю больше, более сильную. Так что лежак, даже я в одно время... Использовал рутовскую систему, 10-рамочный корпус. Делал пропилы, ставил глухую перегородку вертикально, как в лужахе. И зимовал по 4 рамки 2 отводочки, 2 семи там, ну не важно как получилось. Общий тепловой клуб, да еще в таком корпусе компактном, получался почти 8 рамок. 7-8 рамок. Ну, зимовали как у бога за пазухой. Поэтому в лежаках преимущество это в обязательном случае реализовать особенно в этом сезоне. И я не думаю, особо тут нужно как-то дополнительные какие-то разъяснения и показывать. Ну, хотя в общих чертах, конечно. Крышку открыть и сказать, как это делать. Ну, если уже из слов понятно, картину пчеловод представляет, рисовал что это и как это делается. Главное, что каждую конструкцию можно использовать максимально с ее преимуществами в дело. Так, слушаем дальше. Кто что хочет спросить или есть что сказать. Просто да, попутно Виталий, Петровская область, если через перегородку мы сажаем там две маленькие семейки, две-три рамки, каждая семейка. Есть ли смысл матку там изолировать, но они сейчас уже изолированы, но сильно послабли. Вот как тогда разместить изолятор возле перегородки или рамка с медом, а потом изолятор. И вообще вопрос, Миленин считает, что если семья меньше четырех рамок в зиму идет, то смысла изолировать матки нету, вот какое ваше мнение, какое минимальное количество, когда уже не надо изолировать матку? Спасибо. Насчет ограничения силы семьи, ну, в общем, вот это террии, 4 рамки и меньше не нужно изолировать. Я перед этим сказал, у меня зимовали зимовала семья, трехрамочная рута с двумя матками. Я не вижу здесь какой-то... Дело в том, что слабые семьи могут раньше и быстрее реагировать на активность массы, на цикладку, потому что у них хватает у того биологического минимума, и они могут если она не анонизированные среди зимы при небольшой активности. А где вы видите какие. Вам в это понятно. Постоянно... Темно и одна температура. А вот при такой зиме, как у нас сейчас, могут семьи слабые, как раз слабые, быстрее отреагируют на панические, на яйцекладку. Изоля... Изолировать или не изолировать, конечно, без разницы. Вы можете изолировать, можете не изолировать, они все равно сохранятся. Они сохранятся. Преимущество, еще раз повторюсь, лежака или даже корпусная система, я в корпусной делил надые, изимовали 10-х причем, четырехрамочные 4-х семейки зимовые. В общей сложности 8 рамок, это ого Вот вам и пожалуйста. Если вы даже заизолировали, говорит Иван Иванович, нет смысла изолировать слабые семейки 4 и меньше. А если это будет в общей сложности 8, температурный режим восьмирамочного. Почему бы не изолировать? Где размещать от перегородки глухой полнометные рамки в обоих семьях, затем изолятор, и дальше уже по силе семьи остальные будут рамки идти. Владимир Егорович, вообще-таки об изоляции маток на подсондух вы что-нибудь скажете? Геннадий, вот вам принципиально, персонально не буду говорить, потому что там есть все у вашей книги, Причем, Четыре типа изоляции маток. Есть медосбор продолжительный на подсолнухе, но не продуктивный. Там 2-3 килограмма принос. Мало ли, далеко подсолнух, сорт какой-то попался. Одна ситуация по изоляции. Есть кратковременный и очень обильный. Есть очень обильный и затяжной. И в каждой ситуации по-разному нужно изолировать маток, изолировать или вообще не изолировать. Если взяток продолжительный будет и полностью, ну в общем, продолжительный и обильный, максимально создать условия до подсолнуха, до начала цветения подсолнуха, нарастить как можно больше разного, то есть семья должна воспитать как можно больше расплода. И все. За, начинает зацветать подсолнух. Первые первую неделю я почему я вот и раньше закрывал, начиная с 20 июля. Потому что первые поля, которые зацветают где-то неделя это еще не товарный мед, но максимально активизирует матку Яйцекладки. Вот это она эту неделю, что успела захватить, все, в этом сезоне ее миссия закончилась. Все пустые ячейки дальше будут под нектаром. Я в этот период закрываю матку в изолятор и аж до самой весны. Но у меня моих 8-10 рамок разновозрастного расплода, или же 6-8 додана разного возрастного. Без проблем можете вы в июле месяце закрывать аж до самой весны. Если не получилось у вас на такое количество расплода создать, мало ли, матки обгулялись не вовремя, не успели накопить, значит, взяли товар, можно не изолировать. Не изолировать и на подсолнух, я не знаю, там смысла абсолютно никакого. Можно не изолировать, можно изолировать, затем выпускать. Но изолировать можно лишь только с... С какой целью? Все равно матка где-то будет как-то сеять. Понятно, там будет продолжать накапливаться последний клещ, туда побежит, в этот расплод. Поэтому в этом случае можно изолировать только лишь для того, чтобы затем, выпуская матку для наращивания в зиму пчелы, где-то на месяц в августе и до начала сентября, обработать семью от клеща. Вот с этой целью, да, можно изолировать. А вообще вариантов... Изоляции, все зависит от медосбора, продолжительности, активности. Спасибо, Владимир Егорович. Ну, вот в этом году, так сказать, эти эксперименты, так сказать. Вот одна семья была такая сильнючая. Я думаю, ну, заизолирую я матку на подсолнухе. Потому что заливают вот. а матка все равно успевает, успевает и успевает, и, и ложит, и ложит. Но ну, я смотрю по, по э, так сказать, по количеству расплода, думаю, ну, я за, заизолирую, так сказать. Ну, в конце концов, эта семья, я думал, там сейчас открою, а там пчелы там валом. В, а, а, а эта семья просела, вот просела и все. Другое же положение такое же самое, я не изолировал маток. Ну, так прыжали медом. Что у них ну, не было почти расплода. Тоже просили. Вот, вот тут надо выбрать, какой вариант лучше. Но я считаю, что на подсолнухе вообще изолировать не надо. Лучше потом уже, уже, так сказать, раскачать и заизолировать аж в сентябре месяце. А ранняя изоляция маток после подсолнуха получается, что семьи просаживаются. Не знаю, может, это, это, этот год такой получился. Но вот у меня такая беда. Много семей. Так сказать, которые ну, просели очень сильно. Там На 2-3 рамки пчелы больше нет. Приходится их объединять. Спасибо. А для того, чтобы не было такого э, панического настроения в конце сезона, когда семьи у пчеловодов сходят после подсолнуха особенно на силу, Две-три рамки. Рядом должен быть отводок. Он всегда подстрахует, перестрахует. И можно сделать помочь даже летной пчелой медовику. Пускай срабатывает полностью на товар. А отводок в стороне будет наращивать силу. Затем объединяешь их. Идет нормальная в зиму по силе семья. Я вот в следующем ролике покажу... Ту семейку, их две, они две рядом стоят. Одна 3 июля я заизолировал. Семья работала полностью месяц, подсолнух цвел. Это как раз перед подсолнухом. И еще и маточное молочко я собирал. И две семьи. Одна 3 июля, вторая 15 июля. по сегодняшний день они уже и до самой весны будут. Сидеть в изоляторах. Но рядом были отводки. Конечно же, она сошла, бы, даже если бы я и молочка не собирал. И те, кто отводки не делают, а понадеялись на, на то, что семья, не нужно ее грабить. Она чтобы была достойна по силе главного медосбору. Но я не вижу. И вот особенно по этому сезону. И того, что они дадут и дали хороший результат по, именно по количеству расплода. Отвода всегда спасет. Всегда, в любом случае. А в этом году как никогда. Вот, кому нечего присоединять, конечно же, картина плачевная. И матки молодые настолько подкачали, не было нормального обгула. Долго не обгуливались, не с кем было обгуливаться, потому что трудня если не выгнали, то его воспитывали в таких условиях, без, без кормицы. Так что не использовать потенциал старой матки по максимуму в сезоне, но это не те, не те годы, не те времена настали, чтобы вот так про, проигнорировать потенциалом. Нужно перестраховываться и молодыми матками обгуливать, и дать возможность старой проявить себя по максимуму. А это только отводок. Или же она вышла роем, включает новую максимальную активность, или же делать искусственный отводок на старой матке. Затем соединяем вместе, получаем результат, более-менее положительный. Так, ну 10 часов уже, 2 часа мы... Кое-что пообсуждали. Если есть еще у кого вопрос, слушаем. И будем заканчивать, потому что как-то активности не особо сегодня. Или тема неинтересная, или уже все мы знаем. Слушаем. Есть еще у кого вопрос?